Всем привет, ребята, спросите, что произошло Короче, ребят Я заблудился в лесу Спросите, почему? Так я вот, ребята, решил свернуть через лес Думаю, что я быстро дойду И, как всегда, заблудился Ребята, у меня практически не осталось ни еды Ой, Да и инструменты все поломались А, вода, а, во, а воды осталось один бутыл, Одна бутылка осталась воды И я вот, вот Не знаю что же мне теперь делать И вообще Вокруг меня только одна Невкусная вода Да и наверное она не Непрофильтрированная Невкусная И стоп, ребята, я что-то вижу сзади Реально что-то там, ребята, сзади Давайте сейчас я посмотрю Так, сейчас посмотрим этот корабль Так Блин, какой он уже стрёмный, Конечно, этот корабль так, давайте подплывем к нему поближе. Блин, какой он, конечно. Сто... А, я... Блин, ребята, какая-то ловушка, что ли? Блин, ребята, он прямо. Прямо вот такая высокая ловушка что может прямо убить кого-нибудь или поймать. Ой, блин, ребят реально как-то на корабле. Я слышу кого-то. Так, давайте осмотрим, оплывем, осмотрим этот корабль. Офигеть, какой он большой этот корабль. Так. Надо найти как-нибудь пробраться на этот корабль и... Ничего там внутри... Так, опа... Офигеть, что это за корабль? Тут везде паутина и нитки... Походу, тлюма это... Да уж... Извелище... Так, а что наверху? А, -мо, ты кто такой? Блин, он какой-то неразговорчивый... на меня очень странно смотрит очень странно говорит походу это пират что ли почему он на меня не агрится офигеть сколько их там Они тут крутятся походу видимо может быть что-то Ладно. Так, а, ты, ты что делаешь ай -а -а, ё ребят он меня убил Че за фигня, ребята? Ребята, ну какой-то агрессивный стал. Походу они реально... Они, походу, реально заметили, что... Типа это я, они... Они пираты, их, Братан, походу они реально... Подумали, что я сначала был походу, реально пиратом. Но потом они... Потом, походу, они услышали, что я... Говорю как-то по-странному. По-странный, и... Ребята, они... Кто-то и... Кто... Они что, они на меня... Так, ребята, давайте его сейчас грохнем. На. Блин, ребята. Из них изумруды, кстати, выпадают. Так, надо взять. У меня уже было два изумруда, а теперь три. Какие-то реально какие-то пираты. Так, давайте сейчас... Заберемся на корабль и посмотрим что там. Так, я опять их слышу, они походу реально за мной охотятся сейчас. Так, мы пичка еще это. Так, пичка. Так. А еще один. А на. Ай, они реально меня убивают просто. Офигеть, какие они агрессивные, серьезно. Так, давайте сейчас. Блин, ребята, они какие-то агрессивные. Серьезно, просто офигеть. Они просто с, с двух ударов меня убивают. Пусть пол хп, просто какие они сильные, реально жесткие какие-то пираты эти. как-нибудь обхитрить, например. Ну как, например. Они они вообще, наверное, на всем корабле. Так. Может быть, там, наверное, есть какая-нибудь пиратская одежда. Надо сейчас посмотреть. И опять я их слышу. Они, походу, не уже готовы, что я сейчас залезу снова на корабль и... Чего забраться на этот корабль? Опа, ха, сранец! Одного минус один, так. Ему сколько их там, ребята, и они вообще на всем корабле просто ходят. Так, давайте найдем. Так, давайте наверх поднимемся сразу. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, так. Давайте. Одному. Опа, офигеть, какой у него красивый классный топор. Так, я его убил, одно минус один. Так, давайте. У нас второй на, на, на, Походу он сдался, но я все равно его уничтожу Потому что Реально они какие-то агрессивные просто Так, а от них мы пока избавились Все остальные они он Внизу, видимо, они подняли тревогу Видимо, они все испугались А то, что я на их корабль залез И все, они, наверное, все Испугались И пытаются Звать о помощи Дурачки, так, давайте еще что-нибудь посмотрим. А сиди, какой огромный корабль, какие огромные паруса. А это кто такой? А это. Ребята, походу, какие. Это, видимо, капитан какой. капитан этих пиратов. Какой он будет? Офигеть! Блин, ребята, он какой сильный. На! На! какой он дурак! Из него какой-то. О, ребят, это, по-моему, татэм бессмертия, офигеть. Давайте на всякий случай себе его возьмем, он может нам спасти жизнь. Блин, прикольно, конечно. Офигеть, ребят, просто офигеть. Мне, кстати, этого пирата за в три счета просто в труху превратили. Так. Давайте еще что-нибудь посмотрим тут. Тут я заметил, что тут железные блоки. Офигеть, ребята, сколько тут алмазных золотых блоков. Просто офигеть. То есть это можно себе все забрать. И знаете, сколько стоит? Это, наверное, полмиллиарда, может быть, полмиллиарда, может, полмиллиона. Примерно тут столько, очень много сокровищ. Можно, можно этот корабль, кстати, захватить и везти с собой. Так. Только, наверное, самое главное очистить вот, вот этих пиратов. По всякий случай, вдруг они они могут помешать мне так. Давайте спустимся и по одному их будем долбить так. Ну-ка подходите, сранцы, так. Ребят, давайте всех их грохнем. А, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, Так, ребята, Те у меня, кстати, у меня уже пять изумрудов и что-то пить захотелось. Блин, ну воды больше не будет. Надо попить. Фух. А то я этой соленой воды в нос набрал у себе. Так, -мо. Мы... Так, да. Надо этих как-нибудь пиратов убить. Реально такие очень агрессивные. Просто. Просто. Просто они тотем бессмертия разум Что Штарда настоящая. Так, давайте. На! Они дурачки, кстати, они даже не понимают, что я у вот, полублоки. Давайте. Их... Так, давайте еще одну.. А, я что-то притупил. Реально какие-то <смех> жесткие эти <смех> пираты. Так, давайте еще раз их грохнем последнюю часть. И все, просто их наш корабль. Мы ну, когда-нибудь эти сокровища увезем Может быть, конечно, рядом быть, должен быть порт, потому что это же вроде должно быть морем и корабль прямо к порту. Так, только самое главное, конечно, очистить его от этих пиратов, потому что они очень агрессивные. Представляю, сколько они, наверное, городов-то награбили. Они, наверное, наверное, пол, наверное, мира отграбили. Но это, конечно, я переувеличиваю, потому что они сильные. их с них, кстати, дроп на Блин, ребята, они, они какие-то сильные. Капитан, конечно, какой-то дурачок был. Он просто я его в три удара уничтожил. А, эти мародеры, они очень сильные. Прям до невозможности. Серьезно, их не, кстати, дропаются топоры. Может быть, один... ну что у меня меч практически сломался. Можно их потом... Остальную орду просто взять и топором побить. Так. И, кстати, интересно, почему именно корабль Они пришто, приш, э, приплыли именно вот сюда Ну, конечно, странно, потому что Вроде должны Себе какое-нибудь тайное место найти е он, походу, выпрыгнул И... Дурачок Так, мы его, кстати, прямо грохнули Прямо он выпрыгнул, видимо, это тот самый так, подберем тобор. этот железный. Они прямо прыгают, прямо, прямо видят меня и прыгают прямо на меня просто. Так, проверить проверили, тут сверху никого нету. Так, ага, вот он, он, видимо, на улицу убежал. На. Так, еще минус один. Фух. Так, теперь надо еще снизу, снизу уничтожить еще этих пиратов. А их, походу... Да, последний остался. Так, если... На. На. Ё-моё, последний просто меня грохнул. Так. Давайте сейчас последнего уничтожим и просто... А даже можно его и не убивать, просто оставить как свидетеля. Прямо просто в тлюме запилить и... Пусть он там сидит. Хотя, может быть, он знает какие тайные проходы. И просто меня грохнет, когда я буду вести корабль. Но... Хотя, другие посчитают, что я, типа, просто украл корабль. И, может быть, меня просто посадят за это. Так. Давайте последнего уничтожим. В любом случае, наверное, надо... Ну оставить так. Фух, блин. К сожалению, я его убил. Ну что, если бы я оставил, оставил в живых, он бы меня наверное убил бы. Так. Ну смотрите, весь корабль. Сейчас посмотрим весь обсмотрим весь корабль. На всякий случай, вдруг кто-нибудь еще остался в живых. Ну вроде все, никого уже нету. Так. Давайте снизу, снизу валимся. Оп. Так. Тут, кстати, книжные полки валяются. Так. Ну да, ребят, все, походу, я бы последний уничтожил. Так что, к сожалению, походу, свидетеля я так и не нашел. Ладно. Пойду на капитанский мостик и я веду корабль куда-нибудь. Ладно. Ну уж. Может быть реально время покажет. Пока. Не знаю куда мне еще идти.